Здравствуйте, уважаемые подписчики! Продолжаем ремонтировать Ford Fusion. В прошлом видеоролике мы остановились на том, что в блоке трансмиссии висит ошибка P2530, которая говорит о том, что нет питания на сам электронный блок коробки, либо это неисправен замок зажигания, имеется в виду контактная группа, либо же это предохранитель. Но Предохранители все были проверены, замок зажигания мы исключили, так как в блоке управления у нас такая же ошибка не фиксировалась. Поэтому мы остановились на том, что у нас все-таки, скорее всего, нет питания на сам блок управления трансмиссией. Поэтому мы в интернете нашли схему в свободном доступе, то есть на Ford Fusion. И вот так она выглядит. То есть что мы видим на этой схеме? Во-первых, есть вот постоянное питание, то есть клемма 30, это у нас от аккумуляторной батареи идет постоянное питание через предохранитель на 60 А. То есть нам надо будет прозвонить вот этот кабель до блока управления, до контакта 49. Это сделаем мы в первую очередь и также проверим саму цепь, то есть наличие питания надо будет увидеть. Потом также э, нам надо будет прозвонить цепь от клеммы номер 15. Вот она у, у нас указана, клемма 15. И через э, предохранитель 7,5 А у нас питание подается на блок управления, на контакт 47. То есть эту часть электропроводки нам тоже надо будет прозвонить, снять разъем и посмотреть, есть там у нас 12 вольт или нету. И также, раз мы будем проверять цепь электропроводки, обязательно надо будет проверить контакт массы. Это у нас контакт номер 48 на блоке управления. То есть схема в свободном доступе спокойно можно найти в открытых источниках и проверить электропроводку. То есть а теперь мы из нашей аудитории перейдем к автомобилю и сделаем это все на практике. Итак, друзья, коллеги, мы достали разъем блока управления трансмиссией и теперь, согласно нашей распиновке, прозвоним контакты разъема. В первую очередь, согласно схеме, проверяем контакт аккумуляторной батареи, то есть контакт 30, через предохранитель 60 А. То есть на данном электрическом разъеме, Контакт 49 является вот этот широкий пин. И видим, что напряжение у нас соответствует 12 вольт. То есть, да, напряжение с АКБ через предохранитель поступает. Второй пункт у нас будет контакт номер 15 э, замка зажигания. Замок зажигания мы включили. И питание на этот разъем поступает через предохранитель 7,5 ампер. Опять же говорю, это все согласно электрической схеме. Тоже, да, видим, 12 вольт. Ну, 1,99. То есть это, по сути, бортовая сеть. А, и также нам надо будет прозвонить э, массу. Так как мы, раз уж сюда добрались, придется это сделать. Для этого выставляем в режим прозвонки. Так, проверяю. Да, есть звон. И проверяем контакт 48 на разъеме РКПП. Да, у нас эта шина прозванивается, то есть масса присутствует. То есть питание есть. Но на самом деле этого недостаточно. Мы знаем коварство автомобильной электропроводки. Питание мы видели есть, но э, саму электропроводку все-таки надо проверить под нагрузкой и проверка мультиметром недостаточно. То есть из нашей практики мы поняли, что мультиметра недостаточно. Поэтому мы будем использовать пробник Пандора. Почему Пандора? Потому что... Этот пробник умеет прозванивать электропроводку под нагрузкой. Сейчас мы вам это покажем. Вот у нас пробник Пандора. Преимущество этого пробника в том, что здесь есть нагрузка в 50 Ом и в 1 килоом. Проверять цепь будем, вернее нагружать 50 Ом нагрузкой. И для этого мы включим подсветку, чтобы в камере это было хорошо видно. Подключаем к 49-му пину. И видим напряжение порядка 12 вольт. Делаю, создаю нагрузку, вернее, в 50 Ом. То есть, вот нагружаю. Напряжение питания не меняется. Теперь проверяем контакт 47. Это у нас замок зажигания. А, также видим напряжение порядка 12 вольт. Создаю нагрузку в 50 Ом и видим у нас напряжение просело до, до 2 Вольт. То есть мы видели, что при нагрузке цепи у нас напряжение просело до 2 Вольт. В автомобильной электропроводке и вообще в любой электропроводке это недопустимо. То есть есть какая-то проблема и сейчас мы начнем Искать, исследовать, проверять этот провод, идущий от предохранителя а, к разъему блока управления коробкой. При визуальном осмотре электропроводки обнаружили подозрительное место. И а, при контактном осмотре проводника, то есть попытались его прощупать, он у нас обломился прямо в руках. То есть и там было видно, что а, есть окисление то есть наиболее вероятные неисправности в автомобильной электропроводке являются именно места изгибов. То есть и при механической вибрации на изгибе появляются микротрещины в изоляторе электропроводки, попадает влага, и под воздействием электричества это все благополучно сгнивает. То есть это банальные вещи на всех автомобилях. Поэтому сейчас мы обязательно пропаяем эту часть, соединим, ну, заменим кусок электропроводки и посадим ее на э, термоусадку, клеющую. То есть обязательно клеющую, так как там у нас, можно сказать, среда агрессивная. Итак, мы восстановили электропроводку. Заключительный этап проверка, Наличие ошибок и удаление. То есть из истории блока управления надо удалить сохраненные неисправности. То есть двигатель мы сейчас смотреть не будем. Посмотрим сразу блок ТЦМ. Для удобства выбираем автопоиск, чтобы вручную не выбирать, и укажем конкретную систему в нашем случае это трансмиссия. Так, загрузилась, выбор системы и выбираем модуль управления трансмиссией. Идет загрузка. Чтение кодов неисправностей. Так. ТП2530. тире 20 То есть до этого, насколько я помню, вроде статус был 30. Или нет. Но в принципе, это не важно. Пробуем удалить ошибку. Ошибка успешно удалена. И теперь нам остается запустить двигатель и проверить положение передач. Так, и ради спортивного интереса можем посмотреть поток данных, то есть состояние положения передач. То есть тут есть такие параметры, например, положение синхронизатора обучено или нет так первое второе третье передача 4 5 ну, в принципе вот этого пока будет достаточно 5 параметров то есть статус положения передач у нас обучен а это радует нам не придется адаптировать и обучать коробку. И пробуем попереключать сами передачи. Итак, попробуем попереключать. Нажимаем педаль тормоза. Задняя есть. Нейтраль. Авто. Первая. То есть передачи видим. И теперь попробуем запустить двигатель. В принципе, двигатель стартовал удачно. То же самое можем на холостом ходу проверить. И даже можем чуть-чуть тронуться. Так, есть контакт. И вперед чуть-чуть. Да, все. То есть, РКПП у нас работает. Уважаемые подписчики, друзья, на практике мы убедились, что напряжение и сила тока это разные вещи то есть мы проверили электропроводку с помощью мультиметра увидели 12 вольт напряжения и когда мы начали проверять пробником пандора мы увидели что под нагрузкой у нас в одной цепи ток не протекает то есть это была основной неисправностью в данном автомобиле и пользуясь случаем хочу сказать наши подписчики в комментариях просили показать пробник Пандоры. То есть вот как раз у нас представился такой случай, и мы его показали. Также хотелось бы сказать, что подобные вещи можно проверить с помощью обычной автомобильной лампочки. Если вам будет интересно, пишите в комментарии, мы обязательно снимем ролик на эту тему. На этом, в принципе, диагностика и ремонт с этим автомобилем закончена. Поэтому подписывайтесь на наш канал, пишите обязательно комментарии, ставьте лайки. Всем пока!